Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как приготовить баклажаны на зиму. Как ни странно, но баклажан – это ягода из семейства посленовых. Родиной баклажана являются страны Юго-Восточной Азии, Индии и Бирма. А в России баклажаны появились в 18 веке. Сейчас наши синенькие активно выращиваются в открытом грунте во многих регионах страны. Щедрый набор минералов, витаминов, пектина, клетчатки и других веществ делают баклажан очень полезным продуктом, помогающим при различных недугах и просто поддерживающим хорошее здоровье. Поэтому мы любим баклажаны не только летом, но и стараемся запастись ими на зиму. И сегодня я расскажу вам, как приготовить баклажаны на зиму. Для этого нам понадобится Баклажаны 1 килограмм, болгарский перец 400 грамм, горький перец 1 штука, чеснок 1 головка, соль пол столовой ложки или по вкусу, сахар 1 столовая ложка, уксус 9% 60 мл, растительное масло 70 мл. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас – книга о здоровом питании. Начинаем с того, что баклажаны хорошо моем и обрезаем хвостики с обоих концов и режем небольшими кусочками. Потом их нужно посолить, перемешать и дать постоять полтора-два часа, чтобы ушла горечь. Затем их надо промыть отжать и обжарить на сковородке минут 15. Тем временем измельчить перец болгарский, горький, чеснок, добавить уксус, маринад довести до кипения и добавить туда баклажаны и тушить их на протяжении 70 минут. За 5 минут до готовности добавить сахар и соль. Горячие баклажаны разложить в чистые банки, закрыть крышками, перевернуть, укутать, и оставить до полного остывания. Подавать такие баклажаны можно как к праздничному столу, так и просто к жареной картошке. Желаю вам приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке под видео и получите в подарок книгу о здоровом питании. До новых встреч!